Приветствую всех подписчиков гостей канала. С вами Лена И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре инвестиционный майнер. Называется 3xMining. Регистрация. Простейшее имя пользователя. Я прописала цифры. Вроде мобильного телефона. Далее пароль. Сюда прописываем далее адрес электронной почты Сюда. Ну. и кликаем зарегистрироваться все просто зависло до адрес электронной почты и зарегистрироваться И мы попадем в кабинет. Минимальный депозит здесь от 10 криптомонет ежедневно 8%. Это идет с майнера. Ну что-то все зависло. Так. как я сказал 10 манитрон так вот под 8 процентов ежедневно идет он как накопительный вот. от 10 показано ну а далее по нарастающей это уже смотрите сами напоминаю это инвестиционный проект то все что связано с инвестициями в интернете это всегда риск. Я рискую своими монетами, вы же думайте сами. Но это типа бонус, он ничего не значит. Значит, ну здесь то можно перевести на русский. Вот здесь у меня английский стоит. Если мы кликнем, можно поставить русский язык. У вас изначально будет стоять русский. Вот у меня стоит английский. Я поставил. Так. Так, ну что. Давайте сначала сделаю я... А, давайте депозит. Кликаем на депозит. Значит, на эту синюю трансфер. то пока на этот я кликаю значит и можно пополнять с любых платежек естественно я буду пополнять струн как бы и, значит смотрите я буду пополнять на 70 крипто монет значит 8% процентов на 70. это будет у меня доход и 5% пять и 6 монет. Так как минимальный вывод отсюда 5 монет. Кликну на трон и мне дают адрес кошелька, куда я должна перевести монеты. Я его копирую как обычно. Вмед ⁇ в коллекцию. Только цент. Вставляю адрес кошелька. 70 монет я буду отправлять. Вот я 70 монет отправила. Так. И вот теперь вот сюда нажимаю нажал жёлтенькую вкладочку о том, что я пополнила. Так, ну что. Далее что теперь? Покажу по поводу вывода. Значит, вот мои 70 монет. Вывод мне будет доступен позже. И минимальный вывод здесь от 5 крипто монет. По выводу я запишу отдельное видео. Значит, вам что нужно будет сделать? Я уже прописала кошелек. Вот сюда на галочку, вот на эту нажать. И у вас будет написано «Добавить кошелек». Вы кликаете, у вас здесь появится окошко. Вы прописываете адрес кошелька. Далее два раза пароль у вас здесь будет. И этот пароль нужно будет выводить каждый раз при выводе монет. И кликаете ⁇ Сохранить ⁇ Так, с этим я вам показала. Теперь что еще? Так, Значит, здесь у нас реферальная ссылочка. Мы кликаем, ссылочка копируется. Также есть инвайт-код. Без него регистрация не пройдет. Здесь у нас инвестиции. Вот. Показано вид. Ну а здесь ежедневно собирать монетки я буду. Как мы видим, минимум 10 3x идет как накопительная. Вот, ну, вот как-то так. Ну и возвращаемся. Ну а здесь постоянно скакивают. Также депозит, вывод. Поделится реферальная ссылочка. Будет команда. Это мобильное приложение. Это информация. Там нет ничего. Ну и все в принципе. Кому интересно. Работайте, зарабатывайте, неинтересно. Пройдите, друзья, мимо. Как я сказала, это инвестиционный проект. А что касается инвестиций, как бы ни был хорош, всякое может случиться. Также у меня есть несколько таких проектов. Мне... Отличные проекты. Вот, вот TronLife. Также я здесь работаю, зарабатываю. И они работают, знаете, нормально работают. Это новый Tron Life. Я у него заходила. Сюда я депонировала 60 монет. И ежедневно я вывожу также у меня. Ежедневно выходит 5.40 монет. Здесь под 9% он платит сегодня я буду делать вывод чуть чуть позже правда у меня вот 16 монет я вот сегодня чуть позже соберу монетки я поставлю на вывод также вот хочу показать выводы вот мои выводы 17 числа я выводила как я уже сказала идут как накопительные я вот ежедневно захожу собираю у меня уже набрано 16.20 монет. Сегодня еще соберу поставлю на вывод. Также у меня вот этот работает. Друзья, он вообще работает с прошлого года. Также работает, платит. Все замечательно. И также я вывожу здесь тоже минимум. 5 монет. Сейчас на балансе у меня 1.20 монет. Вот рекорд. Также я 20.3 выводила. Как видим, все весь мой вывод. И вот этот еще. Также с прошлого года он работает. Здесь минималка уже 10 монет на вывод также я благополучно все набираю минималку вот и вывожу здесь вот 0.80 монет как я сказала они все идут как накопительные вот эти аналогичные минимум здесь 10 монет вот рекорд и также я вывожу вот 1040 я выводила тоже 20 числа так что думайте сами решайте сами вот, проект стартовал вот этот вот он стартовал он вчера 20 числа поздно вечером я в него зашла но сегодня решила записать мне видео всем удачи больших заработков берегите себя и своих близких до новых встреч!